Приветствую вас, господа трейдеры! В сегодняшнем видео я хочу разобрать стратегию, которая называется «Следуй за трендом». Данная стратегия индикаторная, строится на сигналах четырех индикаторах. Автор данной стратегии советует работать по ней на часовых четырехчасовых таймфреймах но можно ее использовать как на 15 минутки и 30 минутки. Ниже таймфрейм, чем 15 минут, я не советую использовать, так как достаточно много ложных сигналов. Так, давайте рассмотрим точки входа. Изначально у нас первым идет звуковой сигнал, рисуется такая стрелочка. То есть можно не сидеть возле монитора. Поставили данный шаблон, данную стратегию. Загрузили пару и можете заниматься своими делами. Как будет сигнал, будет звуковое, звуковой сигнал. И открываете платформу и смотрите, стоит входить рынок или нет. Так, данная стратегия. Достаточно неплохая. Также присутствует фильтрация ложных сигналов. Если придерживаться этой фильтрации, то она достаточно-таки прибыльная. Так, вот смотрите, у нас здесь рисуется стрелочка на покупку. Но CCI находится ниже нулевой и RSI находится ниже нулевой. Также скользящие средние переплетены. То есть данный вход мы отвергаем. Дальше у нас идет сигнал на продажу. Смотрим, что показывают нам индикаторы. CCI показывает, что он находится ниже нулевой отметки. И RSI находится ниже зоны 50%. Если присмотреться поближе, то можно заметить, что скользящая у нас э, пересекла медленную. Этот вход мы уже рассчитываем как в правдоподобном. То есть давайте расчертим, что здесь мы зашли. Показалась у нас стрелочка. Смотрим на индикаторы. И входим на следующей свече. То есть по закрытию сигнальной свечи. Потому что стрелка может перерисоваться. Как появилось, если вы не дождались окончания данной свечи и вошли в рынок то может тренд измениться и стрелка исчезнуть что достаточно плачевно Итак, то есть здесь мы входим и как видим что цена у нас проходит в пределах где-то 40 пунктов по данной стратегии я советую использовать трейлинги вот видим 20 пунктов, трейлинг где-то в 15, 20 пунктов. 20 пунктов прошло, у нас включился трейлинг, он сразу перевел нам в безубыток. И проходит цена у нас 41 пункт. Если учитывать трейлинг минус 20, то есть с этого сигнала мы могли взять 21 пункт чистой прибыли. Смотрим дальше. Дальше у нас идет сигнал на покупку. Обращаем внимание на индикаторы, те, которые нам помогают отфильтровать входы. Смотрим, что CCI у нас находится ниже нулевой отметки и RSI находится ниже зоны 50. Но скользящая у нас быстрая пересекает медленную. То есть э, выходит, что нам эти индикаторы показывают, что это ложный сигнал, а скользящая показывает, что у нас идет разворот. Но так как мы видим, что у нас тренд э, идет нисходящий, то лично я бы просто не стал входить здесь, я бы отсеял бы данный сигнал даже если бы мы вошли здесь то где-то в районе 12 пунктов минус спред 9 пунктов то здесь в принципе мы ничего не взяли бы далее у нас идет сигнал на продажу на закрытие этой свечи мы уже определенно смотрим что скользящие нам показывают достаточно только хороший широкий сигнал CCI ниже нуля. RSI ниже 50. Открываем сделку. Вот в этом районе. И смотрим, что у нас. 30 пунктов. Ставим трейлинг. Видим, что трейлинг не срабатывает. Следующая 56. Минус 20. 36. Все, здесь работал наш трейлинг. И мы взяли 30 пунктов. Чистой прибыли. В принципе, могли бы взять и больше, но э, желательно не рисковать. Далее у нас идет вход, сигнал на покупку. Смотрим, CCI у нас находится ниже нулевой, RSI находится ниже 50. Но скользящие пересекли. Э, я бы лично игнорировал этот сигнал тем более что так вход у нас здесь да и получается 35 пунктов да мы здесь потенциальная прибыль могли взять э, в пределах но ну, даже вот здесь вот уже по безубытку мы бы вышли бы уже здесь у нас выбило по безубытку по нулям то есть просто э, посидели бы час возле монитора и пощекотали бы нервы э, далее рассматриваем у нас идет Сигнал на продажу. Смотрим, что CCI у нас находится ниже нуля, RSI находится ниже 50. Скользящая пересекает. Здесь мы вошли. Давайте пометим. Тут мы входим, ставим трейлинги. И 22. И приблизительно где-то около 15-17 пунктов. С учетом спрета мы здесь забираем с этого движения. Также нам сразу нужно ставить э, стопы, как только вошли в рынок. Потому что э, могут выйти какие-либо новости. И рынок развернуться в противоположную сторону. И мы не знаем, когда нам э, выходить. Э, стандартная Ставятся стопы, то есть здесь мы входим в рынок, стоп ставим где-то на 4-5 пунктов выше ближайшего максимума, почему не именно ближайшим максимум потому что здесь у нас может быть, скажем, линия поддержки или сопротивления. То есть цена может развернуться, дойти до этой линии, выбить нашего стопа и пойти в противоположную сторону. Тем самым именно вот эти 4-5 пунктов у нас идет как фильтрация. Давайте рассмотрим дальше. То есть смотрим также здесь у нас идет на покупку сигнал. CCI у нас ниже, RSI ниже. Не рассматриваем данные. То есть, смотрим, здесь мы вошли, CCI ниже 0, 50, RSI ниже 50. Стоп uh, располагается у нас вот здесь вот. То есть, видим, что мы здесь uh, вышли по стопу, но, скорее всего, не по стопу здесь а вышли, а по противоположному сигналу противоположный сигнал, то есть смотрим, что здесь у нас свечка закрывается, смотрим, то CCI у нас находится на нулевой отметке, но RSI выше отметки 50. То есть здесь мы входим, вот здесь мы входим, сюда ставим стопа. А, стоп у нас составляет это, в пределах 15 пунктов, что достаточно маленький у нас стоп. Смотрим, что цена пошла в нашу сторону. Потом вернулась. То есть, вот здесь 20 пунктов. Э, Трейлинг у нас уже был бы по безубытку. До безубытка здесь не доходит цена. И разворачивается 50 пунктов. И идет разворот. То есть, по трейлингу мы бы здесь взяли бы 30 пунктов чистой прибыли. ну В принципе так далее, то есть э, смотрим э, сигнальную стрелку, э, сразу оцениваем по фильтрации на RSI и CCI и открываем сделочки. Учитываем то, что всего движения, всех сделок мы не возьмем, но зато депозит нас будет Целее. Итак, всем пока. До связи.